снимать, ты ничего не нашел еще Что Чтоб тебя видно всего было Всем привет! Сегодня на металлокопе С братом, с младшим Попробуем сегодня походить Поискать по лесу Может попадется В ремканку неохота. Выходной день Такой вот приборчик простой. Все, пошли, пускай. А вот он. Банк. Банка же сюда. Еще кто-нибудь откопает Террино тречку очень надо там положил Монета Террино монета Блин, пять монета. Нифига себе. Выключили, блин, думали опять. Рядом лежала вот железячка вот такая, а тут -то... сережка старинная какая-то похода. У него ну, застежка тут, я почищу. Не зря, а. серебряная наверное. Наверно, раз нержавая. Ну да. Вот такая. О, о смотри вон, пробу. Сейчас, может, даже прочитаю. Ну-ка, да, включу сейчас здесь микроскоп. 875-я. связи не ловят Офигеть. Сережка старинная. 875 вроде там написано пробу. Вот это находочка. Это по подиз... Ну это там брюлик, наверное, какой-то. По-любому. Но. Офигенно. Может выключать на долгим. Пробочка. О, шарик, уже газный, пиратный металлолом, сейчас мы на дороге оставим, пробка, шалка, куда здесь делать? Банки. А, от а, твоей лопаты, наверное, записать. Вот братан, братан. Она железная? Да. Ну, можно. Просто Хорошо, братан. Сейчас, короче, идем, идем такие. Смотрим. А тут-то металлоискатель не нужен. Домик целый лежит. Фигит. Вот это нормально. Кварта новая. Кварта новая сегодня. Вот это сейчас нашел. Фига, Крючок фига, фига, как мы повезем просто идет подозреваю что это опа звезда для себя думаю что-то делали С войны еще осталось идет Банками. <г publishes> <г publishes> О, <хоклы. г publishes> <laughs> топорт. <топор> как нормальный топорт. Нулевый все. Только что с магазина. смотри. Вот себя стал. Вс он так новый. Нет, крышка вот она. она. Полежки Лепота Мало находок, хоть так погуляли Развеялись Деньги Как были Наши уже заработали Опа! Опа! It's <laughs> А, банка. О, -о, -о. А, -а, а вон. непонятно, как звучат Хотя лысик, ну прям хорошо видно, блестит аж. Хо-хо-хо <смех> <смех> <смех> Пост... Еще старее, чем тут. Вот. вот такой вот улов. Сегодня у нас. Ну, сколько часа три мы походили, да? Вот это мой брат. Младший. Оператор. Ну, тут килограмм 50 плюс-минус. Нормально. О, топорик понравился. Хороший. Вот еще тоже не показали трубу такую, еще нашли. Тяжелая. Ну, килограмм 15, наверное. Десять точно есть. Вот так вот погуляли со дня. Ну и самая главная находочка это Сережечка. Там, кстати, две пробы, потом еще вторую посмотрю. Вот так. Так вот поискали. Нормально. Такие жители бегают у нас еще. Всем привет, вот хожу, ну точнее езжу, подсматриваю мест, место новое, уже в двух местах был, не снимал, не, не подходит, вот. критерии не подходят, сегодня километров 20 наверное, от города уехал, Смотрим это новое место. Не знаю, все это, как-то не подходят места. Сейчас с выбором места не буду торопиться. Буду выбирать лучше подольше, но зато подберу хороший вариант. Погодка шикарная сегодня. Пятерок только. А так нормально, солнышко, тепло. Такой вот березовый лес здесь. Ну, вот густой большой лес кончился позади. Здесь какая-то звериная тропка проходит. Вот так предполагаю, что козлятие к озеру, наверное, проходит тропка. Но это место, значит, не тоже не подходит. Лес мало леса. Надо глубокий день в глубине леса хочу сделать. Здесь лес жиленький, маленький. И уже здесь озеро где-то находится. Я сейчас попробую дойти до него. Здесь пока что можно пройти. Замерзшее еще, видать. А когда полностью все растает, уже здесь будет болото. И не трогаешь. Поэтому отпадает вариант. Гуще все и гущие, наверное, не пройти, давайте. Ладно, там сейчас доеду, да, может, по другой дороге, покажу вам зерца В принципе-то было бы хорошее вот это место, тихо, спокойно здесь. Озеро есть, можно пробачить Но ладно, сейчас можно на велосипеде, и потом высохнет. На машине доехать даже практически до самой землянки. Но будет весна, осень, грязь, зимой. Снега по колену не проехать, на, на, на снегоходе только А весной осенью Только на каком-нибудь каракате Вот в этом вся проблема Ну ничего Посмотрим Никуда не торопимся В принципе Сейчас Поедем по другой дорожке. Там вроде бы как бы раньше был стол оборудован у рыбаков. Смотрим остался нет. Там и перекушу, если что. Вот такой бы бугорок мне подошел бы. я хотел копать в таком бугре высокий так-то что это тоже землянка это раньше было Какой-то на ну, насыпи, чего не вытекало, что то Запруда какая-то, видимо, была раньше. Такой вот полусарайчик построен здесь. Рыбачки строили. Здесь получше уже Это, вода. Воды побольше. Вот такая дорога. Даже. Ну я свел, сюда, не стал тащить, там бросил, пешком-то весь возил. Перекосим, да, обратно выдвигаться. Где-то дверок столько насобирали, но видно, что все по где-то с какого-то общежития, может, снимали. И не выбросили в, хозя в, это, в дело все правильно, пустили. Вот такой вот сегодня, сегодня коротенький ролик. Ну, Кто-то там писал, просил место вместе со мной бы походили, повыбирали вот, одно место сходили вместе с вами, посмотрели прогулялись, подышали свежим воздухом красоты здесь тоже в принципе хорошие, красиво хотелось бы здесь землянку но в данный момент не получается Ладно, поищем еще. Сейчас буду выбираться. До дома еще 20 километров отсюда. К вечеру как раз доберусь. Надеюсь, вам понравилась прогулочка. козлик прямо за дороги был к телефон доставал уже убежал